Первый такой очень, очень интересный вопрос ⁇ это э, скрытые перспективы развития компании на пять лет. Да, ну, в политику уходить не буду, но в связи с этим э, планировать на 5 лет я могу сказать, куда мы стремимся. Вот, вот да. В первую очередь на сегодняшний момент, конечно, э, э, задача наладить снабжение двух рынков. Вот, э, условно, Россия и Еврозэс снабжаются весьма хорошо. Вот нету дефицитов, нет проблем, вот, и здесь все контролирует легко и просто, то есть решать свои вопросы, да. Рынок Украины, мы делаем шаги, на сегодняшний момент производство украинское, управляемое и организованное, по сути, уже готово к полноценным объемам производства и решению любых задач, связанных со снабжением, вот, и сейчас мы будем налаживать туда снабжение, компонентов для того, чтобы те продукты, которые невозможно ингредиенты, не продукты, а ингредиенты, которые невозможно производить в Украине, они будут поставляться с остальных рынков, в том числе из России. Вот. И э, тем самым, благодаря наличию э, нормального производства э, в Украине, мы сможем все-таки добиться нужного уровня снабжения Украины. Вот. Следующий важный рынок — это Европа, Евросоюз. Вот. В Евросоюзе я тоже подумываю о том, чтобы освоить какое-нибудь производство в одной из стран-участниц Евросоюза, для того чтобы мы могли не только зависеть от импорта из Украины и из России, но пока вы в основном из России, да, чтобы что-то что могли сделать в самом Евросоюзе. Вот Это, естественно, позволит нам иметь маневры, возможности более широкие и стабильность высокую. Да? То есть снабжение – это вопрос номер один. Вот, хочется его наладить таким образом, чтобы мы не зависели ни от каких общем-то, политических рисков или изменений ситуации. Когда... То есть все-таки в Евросоюзе нам придется так или иначе либо свое, либо партнерское, ну, дружеское производство какое-то наладить. Вот. Ну, тогда мы будем меньше зависеть от пересечения границ и изменений правил игры. Вот, хотя да, правила игры здорово. на эти производства, но тем не менее маневр, при наличии производства, манер достаточно высокий. Что касается, например, в Украине, наличие производства позволяет нам на самом деле не то, что производить для Украины, но даже экспортировать из Украины в другие страны. Вот. Я очень рад, что в свое время мы приняли такое решение. Не поленились или не испугались о, о том, что это производство будет не востребовано или не справимся с задачей. Да? Но это, естественно, дать э, э, высокую оценку и большую благодарность объявить именно Никите, потому что э, доверять кому попало производство, это дело абсолютно ну, рискованное. Вот. Да. может быть. Да, производство, то есть качество продукта зависит от организации производства и непосредственно от личности, которые управляет этим производством. Да, потому что, чтобы сделать хороший продукт, надо только захотеть. Вот, ну, естественно, должна быть возможность, но возможности, в принципе, у нас есть. Да, а вот желание, стремление, это по сути проявление качества личности. Да, потому что э, всем, кто производит, если у кого-то не получается, это, конечно, сказать, тот он хочет, но у него не получается. Да, но в большинстве случаев, в большинстве случаев, низкое качество присутствующих на рынке продуктов связано с позицией, с отношением руководителей или производства, владельцев, ну, скорее руководителей, да, либо заказчиков продукции. Вот низкое качество продукта на рынке, это не потому, что вот кто-то что-то не понимает. Ну, я не беру продукты, которые которые имеют ноу-хау, и повторить их очень сложно. То есть это высокие технологии, которые не каждому по ключу, да. Но все остальные рядовые продукты, которые доступны сегодня по возможности изготовить, по сути, всем рядовым производствам, и если там качество низкое, то это либо заказчик захотел такое низкое качество, и вы понимаете, с чем это связано. Потому что принцип капитализма – это дешевле как это, сократить издержки, то есть минимизировать расходы и это максимализировать э, доходы. Вот это по сути стремление к финансовому кап... цели и задачам финансового капитализма это доход. Все остальное типа не важно. Вот. и в этом стремлении как бы продукт низкого качества появляется на любых рынках, потому что некоторые вкладывают в маркетинг, в фантик, в обертку, но не вкладывают внутрь э, содержимое продукта. А я считаю, что мы все-таки э, программа, то есть компания не одного дня, то есть и мы не так что типа вот, пришел положил в аптеке и случайно взял не взял или благодаря рекламе накрутки мы можем что-то продать да, мы, мы строим постоянные отношения по сути каждый наш клиент становится нашим другом нашим как бы, знакомым это отношение постоянно и продавать это как в маленькой деревне продавать плохую сметану ну понятно что деревня через два дня будет значит вот у этого или молоко <coughs> да и у этого давай сейчас творог сметана так, то что в деревнях там это домашнее производство, да, вот, лучше не покупать, потому что они либо так относятся к нам, ну, к, к односельчанам, да, либо они не имеют, у них руки не с того места растут, вот. Поэтому для, для компании сетевой, на самом деле, делать плохой продукт это либо сильно зомбировать надо людей, чтобы они просто там, типа, за действительно выдавали, да, либо просто это будет текучка, люди пришли и ушли, и еще и потом будут вспоминать, ну, лучше даже не вспоминать, да? потому что вспоминать будет явно недобрым словом, вот. Ну, вернусь к вопросу, как называется, куда мы стремимся, мы стремимся наладить высокую карту на этих трех рынках да. В остальные рынки лезть не будем потому что как это на многих стульях сразу сидеть очень сложно то есть надо все таки последовательно все делать и есть ставить четко приоритеты да вот в этом году 2020 году несмотря на тот хаос который произошел которому мы все очутились да, никогда не думали что мы будем вот, иметь такие, как бы, обстоятельства, да, вот, но, тем не менее, это все случилось, это все реальность, да, как в фильмах фантастики, вот, э, несмотря на сложный год, начало такое веселое, сюрпризом, да, вот, тем не менее, я считаю, что мы совершили определенный скачок, то есть мы вышли на новый рубеж, и э, некая коррекция из-за процессов, связанных с карантином, она, конечно, как бы упустила наши возможности, да, но я думаю, что мы в течение года, мы это все делаем, благодаря нашим потенциалам и возможностям, благодаря высокому качеству и доступным ценам, мы нагоним, потому что в этих условиях именно сокращение доходов у населения, я думаю, что это будет касаться не только стран Украины и... Евразес, но это будет касаться Европы, потому что э, рынки все сокращаются, и спрос, падение энергоресурсов и так далее, это все приводится к сокращению доходов. Вот, в этих условиях, конечно, э, предоставить возможность населению э, покупать продукцию высокого качества за доступные цены, это, по сути, ну, попасть, попасть в десятку. Может, вот, если эти компании. А? Можно вопрос? Поэтому... Да, вопрос, конечно, можно, да. Uh, вот я, у меня как раз вопрос был заготовлен для вас. У нас очень доступные цены в компании. И uh, вот качество не влияет на uh, такую доступную цену. Вот очень многих людей интересует качество, насколько оно регламентируется компанией, как бы, проверка качества. Вот этот вопрос, пожалуйста, можете еще минут пять осветить. Да, конечно, конечно, это очень важный вопрос. Так, я сейчас просто открыл список вопросов у меня тут, ты предоставляла мне. Значит, э, друзья, от чего зависит качество? Качество зависит от, э, в первую очередь, э, ну, я сказал, э, кто отвечает за качество, это понятно. То есть, отвечает человек. Не машина, это само по себе прекрасное производство, которое, например, есть у некоторых российских производителей, но качество производительного продукта очень низкое, потому что у них отношение к делу такое. Вот. Либо, я говорю, два фактора, либо отношение к делу. Отношение к делу – это, по сути, отношение к людям тем, кто, кому будет в руки попадать этот продукт, да, э, да либо, либо непрофессионализм, неумение, то есть, э, э, как это, хотим, но не, мог, не можем, да, есть такое, такая ситуация тоже, такая, когда кто-то хочет сделать хорошо, но у него не получается, что бы он ни делал, то есть, это он не ту профессию выбрал, и не, тем, не тем делом занимается, да? Вот, что касается, в нашем случае, как бы, э, э, вот это э, называется э, два, кра... две крайности, да? то есть, пока... это качество с одной стороны и Цены с другой стороны. По сути, в нашем случае это тот случай, когда казалось бы, что как можно сделать такого уровня продукта, продукты у нас некоторые просто феноменального, ну, не то, что это вопрос качества, это эффективность продукта. Да, это связано с той наукой, которая в нем находится. То есть это наука передовая, и еще не скоро ученые мира до этого дойдут, потому что эта наука, она ковалась десятилетиями, вот. И я могу сказать, что ученые в Советском Союзе по направлению коллоидных растворов опережали весь западный мир, весь, от Японии, начиная относиться Японию к западному миру. Смысле, да? вот. И Европа, и Штатами, как бы, и Израилем на 20 лет. То есть разрыв 20-летний в современных условиях в конце прошлого столетия, это очень колоссальный разрыв. И Европа нас догнала, ну, то есть Америка Европа в большей степени даже Америка, только после того, как Советский Союз раз, развалился, распался, и технологии ученые стали доступны, вот их просто начали приглашать к себе, и все эти знания получили доступ, к этим знаниям получили доступ ученые из Западного мира, да? Ну, или просто ученые переехали, условно, там, как развилась лазерная технология в Штатах, да? Просто ученые из России, и Советского Союза переехали в Штаты, и у них появилась, появилась лазерная технология, да. То же самое касается э, теории колодных растворов. Благодаря этой, этой направлению науки, э, Советском Союзе так она называлась, в Америке появились э, такое направление как нанотехнологии. По сути, это наши фундаментальные разработки, и, и, теоретические и, и э, экспериментальные, которые э, в Советском Союзе э, было как отдельное большое направление, и мы были лидерами. Но в некоторых ситуациях мы все равно остаемся лидером. То, что это вопрос... Не все ученые переехали, и, в данном случае, наш научный руководитель, он один из ведущих специалистов в этой области. Да, благодаря тому, что наука туда выложена, то получается, что продукт очень высокой эффективности, при этом, при этом, как бы, сама цена науки там, по сути, она бесценна, то есть мы не продаем его практически, да? Но изготовление продуктов, то есть тут вопрос технологий, а не высокой цены себестоимости ингредиентов. Да? Благодаря именно, ну, на примере серебра да, нашего, да, вот, благодаря, там все компоненты недорогие, но вложенная наука, она бесценна. Вот, и мы, соответственно, как бы стараемся не получить сразу миллион за одну банку. да, Мы понимаем, что наша задача расширить наш рынок, и получать с каждого человека, по как в том э, самом хорошем <смех>, примере, да? лучше получить с каждого по одному доллару, и, в смысле, с миллиона человек, да, и ты будешь миллионером, чем с одного попытаться выжить от миллион. Да? Это нереально, да? Ну, нет, это, это может реально, если у этого человека есть миллион, да? и он захочет с ними расстаться. Да? Вот, поэтому именно э, вот эта высокая технологичность, и э, наше стремление сделать продукт доступным, потому что э, есть так, так, такое понятие ценность продукта и цена продукта. Понятно, что мы можем условно тот же, на примере того же Аргент Манкса, поставить цену в два раза дороже, и он все равно будет по своей ценности выше, чем цена. Но мы понимаем, что сделав продукт доступным настолько, что человек просто уже не задумывается, покупать ему или не покупать, он понимает, что он в любом случае в выигрыше. Потому что если сравнивать с конкурентами, это будет ну, на порядок дешевле. Если сравнивать по эффективности, это на два порядка эффективнее. Понимаете, тут когда речь идет о порядках, то, по сути, мы вне конкуренции, получается, в каком-то степени из-за научно из нашей научности мы получаемся как э, монополисты, да? то есть, э, естественно, мы монополии не создаем, потому что коллоидные растворы серебра, доступны везде, свободно продаются, да, но э, такой разработки ни у кого нету. И благодаря именно а, такому подходу, не, желанию сделать продукт доступным, но независимо от его высокой эффективности и качества, да, мы стремимся, что, что делать? Расширить наш рынок, то есть привлечь большое количество потребителей. Да. Вот, поддерживать а, качество а, а, продукции, эффективность продукции несложно, потому что ингредиенты производим мы сами. И это все передается уже производителям. Условно, в данном случае у нас на баночке написано «Биолит». «Биолит» нам собирает продукт. То есть он получает от нас вот эти ингредиенты высокотехнологичные. И мы, естественно, сами контролируем. То есть делая сами э, вот эти э, наукоемкие ингредиенты, мы, естественно, контролируем, потому что это наше лицо. А, будучи э, доступным э, всем вам, я, вы можете любой, мне в Телеграме я везде доступен, на сайте есть мой Телеграм. Да, каждый может задать вопрос относительно качества и эффективности. Да. Почему? Да. Вот, я же дома нахожусь, поэтому метод меня тут да, дочка преследует. Да, вот, соответственно, имея прямую и обратную связь от любого потребителя, начиная, я никогда никому, если кто-то ко мне, я даже многих я не знаю на связь Я не спрашиваю, кто ты, что ты, ты типа, или свободен, или, типа, у тебя ранг не позволяет. Да, я всегда отвечаю на все вопросы любому человеку, который задает, даже если мне неудобные вопросы, да. Вот, это называется, если ты за истину, то ты должен и быть В истинном состоянии. Да. Если ты начинаешь что-то кем чем-то аргументировать, то естественно, как бы от истины мы сразу же отдаляемся. Да. Вот. Итого, как бы высокая эффективность я слово эффективность добавил к слову качество, потому что Качество не определяет эффективность. Можно сделать очень качественный продукт с точки зрения, взять манную кашу и манную группу. из него сделать что-то, но это будет не сильно эффективный продукт, потому что качество не будет замечания, но эффективность с точки зрения поставленной задачи, она не будет никакая. Ну, то есть, одни сплошные углеводы, калории пустые, больше ни о чем. Да, или э, пис, э, э, сахар Рафинад, сахарный пистолет, да? Ну да, качественный продукт, но он по эффективности, кроме, кроме калорий, ничего не дает. Эффективность продукта, я бы поставил всегда на первом месте, насколько он эффективен. Насколько он э, нам дает то, чего мы от него хотим, то, что мы чего, чего от него ждем. А дальше уже вопрос качества, это такой комплексный, как бы, показатель, да. Но показатель эффективности продукта, важности продукта. Это должно быть в нашем случае на первом месте, да. Значит, за счет чего э, цены доступны? За счет нашего аппетита. У любого бизнеса есть понятие аппетита. Вот, какую норму прибыли он желает иметь. И вот умение в э, какой-то мере регулировать, это как, знаешь, э, как человек еда, да? Вот можно отжираться, а можно кушать норму свою. Вот. Но все, что мы съедаем лишнее, или все, что мы зарабатываем, называется сверхприбыль, да? Вот это нас делает не лучше. Это нас делает, на самом деле, хуже, как и чрезмерное поедание еды. Ну, питья, чего угодно. То есть, все, во всем надо знать меру. да И э, есть такая мудрость, не знаю, китайская или русская, кто, как и народ. Я думаю, что во всех народах. Да? Э, э, богат не э, тот, у кого много, а богат тот, кому хватает. Да? Вот, значит, э, да, все основатели компании, все руководители компании, люди скромные. Я могу сказать, что из моего окружения нескромный. это только бой, вот наш брат, который сегодня управляет Каравангубом. Он человек нескромный. И у него должна быть, неважно, нужно это или не нужно, полезно или не полезно, у него должно быть вот самое последнее, вот это типа, чтобы все, все завидовали, чтобы все блестело. Но это качество человека. Вот он себя чувствует так хорошо. Обычно это все сводится к тому, что человек свои некоторые недостатки компенсирует вот этими внешними проявлениями. Да? Если у человека внутренний мир богатый, он живет в гармонии и самодостаточен, то есть у него нет никаких комплексов, то в принципе ему для счастья жизни, материальных благ нужно минимум. Мало нужно, да. Нужно мало, на самом деле. Да, нет, я говорю, я не говорю про то, что как бы, создавать себе э, достаточно комфортные условия. Нет, комфортные условия не так дорого стоят, и для этого не нужны миллиар... миллионы и миллиарды. Ну, как бы э, в некоторых случаях, я, я могу сказать, что моя как бы как... Квартира у меня в Москве, потому что в Москве цены высокие, да, сейчас стоит миллион, но покупал я его на этапе котлована, он стоил, ну, раз в пять дешевле, наверное, да. Вот, то есть, грубо говоря, да, сегодня скажут, вот у вас квартира очень так дорогая. Я говорю, ну, ребята, <смех> это она просто подорожала, потому, <смех>, что я купил. Да? Ну, и мне, в принципе, я могу аргументировать, что у меня семья, у меня четверо детей, и мне нужно такого размера квартиры. Да? Маленькую я не умещаю. Да? Вот, но при этом, как бы, я человек очень скромный. Да? У меня в, ходе, в ходе всего того, что у нас есть, мне в итоге не получилось даже иметь своего библиотеку кабинета, потому что, когда мы планировали покупку э, новой квартиры, в которой я сейчас живу, да, у нас было двое детей, и мы планировали троих. Когда мы переехали, у нас уже было четверо детей. <смех> и я свой кабинет, который сейчас я сейчас нахожусь отдал э, младшему ребенку вот, она была у меня в кадре вот, если кто-то замечал да? вот, значит э, ну возвращаясь к э, вопросу цены да, цена это как бы продукта это ум умение сделать из простых ингредиентов когда продукт высокотехнологичный э, продукт который казалось бы ну, что там там смотришь на компоненты продукции ну типа думаешь ну тут Ничего особенного, это как так может работать? Но именно наука, именно технологии позволяют из... Это как э, волшебники, да? Как маги. Вот э, мы же природу всю нашу еще до конца не изучили, то есть те объемы знаний, которые мы обладаем, это какой-то небольшой мизер от того, что те научные базисы и научные знания, которые мы... То есть вся наша наука, она находится, на самом деле, в таком э, детском, юношеском состоянии, на самом деле. То есть э, высшие силы нам не раскрывают все технологии потому что мы еще юные <смех>, населения, как бы, да, то есть с точки зрения своего развития, да, нам нельзя все давать, потому что мы э, как называется, либо из-за своих качеств личностных, либо из-за неумелого пользования можем разнести планету нашу матушку да, на части, да, либо перебить и уничтожить человеч, человеческую расу. Да. Вот, поэтому вопрос э, в одном случае цены принять является, принять есть, высокой научной составляющей, которую мы накладываем, на продукт, да, вот, да, и недорогими ингредиентами, да, в других случаях, когда, например, мы продаем омегу, да, это умение управлять своими аппетитами, да, то есть, если, грубо говоря, не стремиться заработать э, все деньги за, за раз и вот на ограниченном количестве э, покупателей или на узком ры рынке, то в этом случае можно всегда рассчитывать на высчитывать ту цену, которая будет для населения доступна. Вот. И мы понимаем, что сегодня уровень жизни как бы он на самом деле не растет, а даже в хваленных штатах уровень жизни сокращается из-за всей этой ситуации мировой и экономической и так далее. Да. Поэтому доступный продукт, а продукт мы понимаем, что продукт ежедневного потребления. То есть мы, если научились им пользоваться, это как, можем отказаться от сахара, но не отказаться от условного там, омеги-3, или редокса, да, вот, и э, то осознанность и, и понимание, и, естественно, мы понимаем, что если э, миллионы людей будут покупать наш продукт из-за его высокой эффективности, высокого качества, из-за его доступной цены, то мы будем гораздо богаче, чем мы сейчас сделаем цену, как в некоторых компаниях, далеко ходить не будем, да, накан начинается, да, вот, и там я как бы захожу когда на сайт. И каждый раз я так смотрю, думаю, ну, ну как же можно это все, причем я понимаю, что еще вопрос качества, вопрос, да, я сейчас не буду прям говорить, что, чем, что мне не устраивает, да, как потребитель, сторону, да, вот, и я знаю ситуацию и изнутри, и как э, обыватель, да, покупатель, да, вот, и, естественно, как бы э, стремление сделать доступный продукт, это позиция наша. Это возможность, это у нас есть возможность есть ресурсы, то есть мы можем себе позволить это сделать, что мы, мы производим хорошо, что мы не пытались разворачивать производство, там, условно, там, в более дорогих условиях производства. Да, там, в той же Германии производить продукт дороже, тот же самый продукт, он будет ничем не, не будет отличаться, чем в той же России. Да? Вот. Или в Украине будет дешевле производить, чем в Америке. Да? Вот. Поэтому нам с точки зрения Условия производства, мы можем, иметь, мы можем иметь более низкие издержки. Да, у нас э, высокотехнологичный продукт, поэтому научная часть просто мы не относим, мы не, не пытаемся много сразу заработать. И, естественно, как бы те продукты, которые классические, там, там спирулина, омега, да, понятно, что это рядовые продукты. Мы просто здесь сокращаем свои аппетиты, мы пытаемся поставить тот минимум рентабельности, при котором, ну, как бы с, бизнес имеет смысл. Называется, да? То есть ниже этого уже просто нет смысла этим заниматься. Да? Вот. Иначе, как бы, почему продукты дорогие? Потому что просто большие аппетиты, э, высокие издержки, вы знаете, экономия большинство людей изучала, вот, и э, высокие издержки не только на моменте производства, но на моменте логистики. Например, привезти из Америки в Россию на рынок ЕС или в Украину продукт, ну, Европа очень дешевле, да, это таможня, это логистика, это... Курсовые э, разницы, понимаете, там, типа, да, курсы, например, тоже того же рубля падает, да. Ну, я понимаю, как Германии это не, э, не сильно сейчас мои ответы, ну, то есть по валюте, то есть там, по сути, все стабильно, да, более да. Вот, но та же Украина, сейчас у нас много в, в, в сегодняшнем зуме э, с Украины, я не знаю, кто из, из России, не считать, если Александра, да? кто-то еще есть или нету, вот. но, по, по крайней мере, валютные вот эти все колебания, они тоже сильно влияют на цену продукта, да? Вот, благодаря всем этим, э, ну, нашим возможностям, нашим стремлениям и нашим отношениям мы имеем вот такой продукт, который получается, что типа, ребята, почему такой, по отношению, если смотреть на других, почему вы такой крутой продукт продаете так дешево? Ну, потому что мы экономим деньги наших потребителей. Все. То есть мы не потому, что мы вот, ничего не понимаем в этом мире, да, мы все прекрасно понимаем, это наша позиция, это наше преднамеренное действие, и это наше отношение к людям, по сути, к нашим покупателям и так далее. Вот. Я думаю, что выбор, покупатель голосует рублем, выбор он сделает понятный, да, здравый. Вот. И нам вместо того, чтобы там кого-то там зомбировать или давить рекламой, да, называется, запрограммировать, нам проще дать хорошее предложение такое честное, красивое, выгодное предложение, вот эта формула ценность и цена продукта, да? Вот ценность всегда должна быть выше, чем цена, все. И тогда да, потреб... потребитель будет вашим. Хорошее предложение нам по продукту, а мы даем хорошее предложение, как этот продукт красиво развивать. Вот у нас такой <laughs> получился шикарный тандем. То да, есть... да, да. Вы заметьте еще важный фактор, что, например, задача компании не замещать деятельность функции лидеров. Если, например, компания возьмет на себя все функции, автоматом э, вместо э, лидера будет. Вот я сегодня смотрел на э, отзывы, слышал, да, вот, ну, во-первых, как бы, спасибо за благодарности, да, но, скажем так, э, нам это приятно, но старайтесь, э, часть, которая относится, вот, мы вас любим, мы вас благодарим, вот эти поклоны японского, то он, типа, вот это, да, как японцы раздороваются или благодарят, да, они же по пути могут бить поклон, да, они занимают время, время ценно, поэтому мы понимаем, что мы все друг друга любим, ценим и уважаем, и кто бы чего бы ни говорил, все равно судим по делам, да, называется, да. Поэтому эту, эту, эту часть можно всегда сокращать до уровня, типа мы вас любим и благодарим, что вы есть. Все, на этом можно поставить точку, да. Вот, да, и я, напр, и горжусь, и э, счастлив, не то, что рад даже, а счастлив, что у нас есть э, вот этот лидерский костяк, например, Татьяны, да, которая за собой тянет и ведет людей, потому что э, чем больше мы будем давать возможности таким лидерам реализовываться, тем мы будем ком ком ком компания сильна именно своей командой. И именно я всегда говорю, что лидер – это двигатель компании. То есть мы можем сделать прекрасный продукт, но люди об этом не узнают, потому что они будут такие, как Татьяна, не будут такие, как вы. И положив продукт на полку, или интернет, вы знаете, это есть кризисный доверие такое понятие, да? То, что открываешь интернет-магазины, интернет, интернет, интернет и там миллион продуктов. Кому что доверить, у кого что купить, как по цене определить? По цене вообще ничего не определишь всего. Ну, особенно в нашем случае, у нас продукт недорогой, я не буду говорить дешевый, здесь не подходит слово дешевый, он богатый продукт, <laughs> но недорогой. <laughs> да, но почему мы э, стараемся иметь такую цену, потому что мы заплатили себя в кошельке покупать, да. и, и фактор цены не определяет сегодня качество. Фактор цены больше всего не определяет в, в, в, этом, в рекламе маркетинге, то есть маркетологи пытаются продать дешевле сделать и дороже продать, да. вот. Так что вопрос цены – это вопрос позиции. Первое – это самое главное – это позиция. Продукт должен быть доступен, потому что мы его едим, он не должен у нас пол-пол уходить на продукт. Казар, спасибо большое за такие uh, ответы. У меня немножко больше было вопросов, но осталось 3 минуты нашего уже. Ну, я думаю, что лучше на одном вопросе сконструироваться, хотя я быстро могу ответить на все остальные вопросы. Ну, д -д за три минуты ответите еще, какие новые продукты, какая, какие новые линейки будут у нас? Ну, смотрите, сегодняшний момент я видел в списке продуктов, сколько продуктов мы планируем иметь, и я могу сказать, что мы, конечно, будем стремиться, чтобы у нас не было, не было больше, чем 200 позиций в ассортименте, потому что больше – это все, это уже супермаркет, там другие технологии обработки продуктовых линеек и так далее, то есть идеально иметь сто 100, 100 не более 150 позиций идеально, да? Поэтому у нас, конечно, со временем мы будем расширять, но что-то убирать, потому что что что будет не принципиально не важно. То есть, ну грубо говоря, да, оно у нас будет автоматом выводиться. Понятно, что важные ценные продукты мы будем сохранять, это даже не обсуждается, да? Вот. Но э -э -э нам надо стремиться иметь все-таки не раздутые, то есть более чем 150 позиций. Я считаю, это перебор. Да. 200 – это будет просто строго, вот больше не 200 не, все, пи, не, нельзя, да? Вот, мы не будем уходить во всякие там моющие средства, космику, хотя э, в планах у нас есть сделать 2 или 3 позиции просто э, для кухни, все. то есть не, не больше. То есть, Грубо говоря, если мы, у нас есть, потому что мы можем, у нас научный потенциал позволяет разработать э, э, вот эту все мощные средства 30-е, да, ну, ты, к примеру, да, вот, а, а так э, я бы стремился, чтобы у нас было где-то в пределах 120-150 позиций и не больше, чтобы нам было легко работать, потому что чем больше, все равно костяк, основной костяк, это будет 20 позиций компании. Чем больше позиции, тем сложнее все это двигать. Конечно, можно, например, взять Виаргуна и считать, что это одна позиция. Просто там 40 плюс 12 по глазам и по органам. По сути, если кто-то у них разбирается, то можно сделать макет и условно такую матрицу. И, соответственно, для каждой проблемы свой набор Виаргунов. Но это, по сути, одна позиция. Пептиды. Где-то в какой-то мере тоже можно отнести, если ты разобрался в них, одна позиция, да? вот, в целом, конечно, большой ассортимент, он для нас, э, это скорее плохо, чем хорошо, да? Но тем не менее, как бы мы не будем себя отказывать в новинках, и все те продукты, которые морально устарели или не критичны, или не важны, мы будем, конечно, их выбирать. Да. Вот вначале просто компания, как бы имея дефицит, пыталась создать какой-то меню Необходимо. сегодня мы можем уже выбирать. Да. Вот. Поэтому по э политики ассортимента э, наша задача закрыть нашу концепцию, то есть, э, классическую концепцию здоровья, да. Вот, э, мы сегодня имеем, э, но ну, необходимость доработать по системы системе очистки кишечника. Это мы доработаем, это немножко сдвинулось из-за карантина и так далее, да? то есть, нам нужен будет эвакуатор, нам нужно будет слабительное, вот, и э, мы доработаем э, глину нашу, да. Вот, но чтобы она была по вкусу, потому что это вкус, это дело э, нажимной. то есть мы можем под, подвинуть под вот любой вкус. Зеленый пряный не понравилось, можем взять фруктовые или как или нетрами, да. Или банановые, если кто помнит, вкус банановый, хотя многим не нравится. Вот. По ассортименту я сказал. То есть задача, чтобы наша концепция полностью закрывалась нашим ассортиментом, да. Вот. Ну и какие-то новые, такие ноу-хау будут, которые мы захотим, мы будем водить, но мы, конечно, таким бешеной скоростью уже все это делать не будем, что это уже будет нам больше мешать, чем помогать. Вы это знаете прекрасно, да? Особенно складам, которым нужно это все приобретать. Что? Особенно складам... Потому да, что да. Ну, ну к складам, складам мы стараемся максимально поддерживать э, кредитных линий, вот здесь мы понимаем, что вы деньги не печатаете, вы не есть МВФ там или э, валютный фонд, да, для народа, чтобы деньги печатали, вот. и э, компания здесь старается, конечно, дать возможность э, ну, э, пользоваться кредитными линиями от компании, ну, в любом случае, здесь даже вопрос не в деньгах и не в оборотных средствах. Здесь уже вопрос в операционных издержках при расширении ассортимента. Надо, надо следить за сроками. Мы добавим программу нашу сказку еще «Отслеживание сроков», чтобы это производилось автоматически, чтобы мы понимали, какие сроки у кого находятся. Это чуть позже будет сделано. Да, вот, да он не мешает, не переживай. Да. Вот, да. Главное, что он не пытается это, взять инициативу в руки. Вот, пусть ходит. Иногда во время эфира. Какой еще вопрос? Казар, у нас осталась одна минута, поэтому я вас благодарю. Мы такие курсы, такие бизнес-интенсивы будем проходить, проводить каждый месяц, и я буду благодарна вас на наших выпускных видео. Я с удовольствием, да, я, во-первых, вижу, самое очень важное, на самом деле, даже не столько приобретение этих профессиональных навыков, сколько приобретение того заряда энергии вот этого именно состояния, когда хочешь встать и что-то делать. И вот это, это важный фактор, который вот вы создаете, да? И именно это надо и делать, на самом деле. что все навыки приобретаются в ходе действий, в ходе практики. Да. потому что сколько не учи, не говори, да. пока награблено не наступишь, пока в поле не пойдешь, пока за ручку не переведешь, пока с человека не поработаешь. Все, это остается теорией. Вот, именно действие, действие, действие. А для действия нужна уверенность. Нужно понимать, что есть тылы, и нужно нужна как бы, такая смелость и заряд энергии, такое вот состояние, когда человек нет страхов. Вот. У нас нет все, страха, у нас есть огромный энтузиазм и огромное желание развиваться в компании. Ну вот это, это, вот это вы создаете, именно не, не, вот, не лекция в школе, в практики, так, а именно взаимодействие вот такое, и это такая большая игра. Да. Вот. И по-другому это не сделаешь никак.